Здравствуйте! Сегодня в рамках нашей программы о том, как гражданское общество помогает в борьбе с коронавирусом, мы посетим заведение Владимирский очаг. Это ресторан, который готовит горячие обеды для медиков, а развозит в больницы на волонтерских началах. Сегодня мы сходим к ним, поговорим. Меня зовут Сергей. Я постоянный гость Куба-бара. Подружился с директором и владельцем Екатериной. Так получилось, что 7 апреля Катя размышляла о том, чтобы закрывать заведение с низкой посещаемостью. И у нас родилась с ней идея сделать проект «Горячие обеды медикам». 10 апреля у нас уже была первая отгрузка медицинское учреждение. И мы начали работать э, вообще без выходных. Абсолютно без выходных. 4 мая, к сожалению, мы не смогли больше продолжать э, работать на площадке Кубабара. И тогда я познакомил Катю с Денисом. Это заведение Владимирский очаг. Оно находится в шаговой доступности от Кубабара. То есть это конкуренты. Мы приехали к Денису. Я рассказал ситуацию Екатерины. И Денис сразу сказал, что готов с Катей делать совместно данный проект «Горячие обеды медиков» на площадке «Владимирский очаг». И мы сразу же продолжили акцию. Акцию мы эту проводим до сих пор. То есть ежедневно, без выходных, мы поставляем горячие обеды медикам. Я очень надеюсь, что мы продолжим этот проект и дальше. Меня зовут Денис, и я являюсь директором кафе «Владимирский очаг». Это все началось 7 мая. Ко мне на площадку приехала директор бара «Кубабар». Екатерина и предложила продолжить ее акцию «Собери с собой кудоктор». Конечно, мы согласились поддержать эту акцию. И с 8 числа мы уже начали готовить горячие обеды медикам на площадке Владимирский очаг. То есть мы приходим с утра, минимум мы готовим 50 порций на подстанцию скорой помощи номер 6. Вот, потом совместно с директором Куба-бара Екатериной их вместе развозим. Наверное, скажу еще спасибо поставщикам, тем, те, которые нам помогают. Могу сказать, откликнулся вчера завод безалкогольных напитков в Минске. Сегодня мы едем забирать 1350 бутылок березового сока. А так помогают люди, кто-то помогает картошкой, кто-то другими продуктами. Мы делаем свое дело, мы вкусно готовим. с директором заведения Куба Бар в, Минск. в конце марта все мы знаем, какие наступили события. В начале апреля я была вынуждена прекратить деятельность своего заведения, и мы присоединились к акции «Собери с собой к доктору назвав свою акцию «Горячие обеды медикам". 20 дней продолжалась наша акция, и, к сожалению, по техническим причинам мы должны были закрыть заведение. И к большой радости мы нашли способ и возможности продлить нашу акцию, так как меня познакомили с владельцем конкурентного заведения «Владимирский очаг» с Денисом. Денис с радостью согласился продолжить эту акцию, и на сегодняшний день мы продолжаем. Продолжаем работать, чтобы наши медики получали горячие обеды, и немножко мы смогли облегчить их труд. В обычное время мы были конкурентами, а сейчас, в этот сложный период, мы объединились, потому что вместе мы можем больше. Обеды готовы, загрузили, и сейчас мы едем развозить обеды врачам. Давайте сейчас узнаем, куда мы едем. Скажите, куда мы едем вообще сейчас? кому будем развозить обеды? Подстанция скорой медицинской помощи номер 6, акция Горячая обед медикам», день 34, Go. Так, ну вот, приехали сейчас на место назначения. Ребят, что вам хочется больше, всего? Фруктов? А не знаю, сладкого. Да и я... вот. Все равно собаки, но... мы с собой носить. Носить с собой все равно. Это не кушать или кушать? Куша. Куша. Соки, может, какие надо. Очень хорошо, что суп есть. Суп. Mm. Больше упор на суп делать, не салаты не делать. Ну, mm, почему не салаты эти? На самом деле в этом плане тоже многие люди спрашивают, типа вот волонтеры помогают врачам, а что, разве врачей там не кормят, разве нет столовой какой-то, еду там не готовят, то есть, ну, как вот обстоит э, там дела? ситуация? Почему? То есть, всегда вот всегда до, до того, как, всегда... как была акция, чем вы питались вообще? Вы всегда просто всегда с дома берете? С то есть, тут ничего не готовят? Ну вот как-то так. Как-то так, да. Как-то так, да. Добрый день! Щуплик Сергей Олегович, повар Владимирского очага, находящийся на улице Некрасова, 11 34. Мы работаем сейчас под эгидой мы разом. Кормим наших. Уважаемых медработников, врачей, хочется обратиться к многим коллегам своим, шефам, директорам учреждений, заведений, ресторанов, гостиничных бизнеса, чтобы они объединялись, помогали нашим медработникам, вставляли обеды. Если вы можете, объединитесь, пожалуйста, и хотите работать с нами, приходите к нам, будем говорить с вами по поводу, как объединиться, как реорганизовать наши ресурсы. Может, кому-то что-то не хватает по продуктам. Соберем э, логистическую базу, чтобы распределить э, все продукты между другими заведениями, которые помогают в столь сложное время нашим медработникам, дорогим и уважаемым. По нынешнему, если разобраться, это герои нашего времени, которые помогают, несмотря на свои силы. Сутками работают, ночами работают, ездят к больным, забираются. Под эгидой разом, будем разом. Уважаемые коллеги! Объединяйтесь, пожалуйста, и помогайте друг другу. Не будьте злыми, будьте благодарны друг другу. И откройте свои сердца.